Здравствуйте! Ваш газогенератор изготовлен и готов к отправке. Сейчас я его запущу и продемонстрирую вам то, как он работает. Я установил максимальное давление которая может обеспечить данный газогенератор, это 0,6 атмосферы. Вот сейчас газогенератор достиг а, этого давления, 0,65 бар. И теперь можно запускать горелку, зажигать горелку и протестировать работу газогенератора. сейчас я использую горелку Donmet 284 пламя реагирует на изменение обогащения вот сейчас я сделаю пламя чистым без гремучего, без обогащения углеродом как вы можете видеть это чистый гремучий газ пламя оранжевое очень тихая и теперь мы можем добавить углеродную составляющую как вы можете увидеть появляется а, синее основание свидетельствующее о присутствии углерода а, в составе а, данной смеси газовой смеси Чем больше углерода а, в данной смеси, тем а, более холодное пламя, но его энергетическая ценность более высокая, чем энергетическая ценность чистого гремучего газа. И наоборот, а, чем меньше углеродной составляющей в газовой смеси, тем выше температура горящего пламени, а, но, а, к сожалению, чистым гремучим газом оперировать без Добавление углерода практически нельзя, потому что концентрация очень высокой температуры, более 3000 градусов, скапливается только в буквально в одном квадратном миллиметре. Все, что вокруг этого, так сказать, этой концентрации, там уже образование водяного пара. Водяной пар в итоге генерирует воду, влагу, соответственно, пламя моментально остывает и что-то нагреть а, обширное таким пламенем я имею ввиду используя только чистый гремучий газ практически нельзя чистым гремучим газом можно нагреть только а, точечно локально и тогда когда требуется очень высокая температура если же вам необходимо а, расширить зону нагрева на более обширное расстояние для этого добавляется углерод без углерода, к сожалению, нельзя сваривать металлы, нельзя провести качественно пайку, поэтому углеродная составляющая в данной газовой смеси должна быть в обязательном порядке. К тому же, пары бензина, насыщенные углеродом, исключают возможность образования обратных хлопков. Пламя с углеродом горит, напоминая обычный пропан, либо ацетилен, либо метан. Чистый же гремучий газ, использование чистого гремучего газа чревато тем, что а, это может спровоцировать обратный хлопок. Ну, возможно, вы все это знаете, но на всякий случай я вам а, немного об этом рассказал. В общем, газогенератор работает отлично. Температура электролита сейчас составляет 36 градусов. Уровень воды максимальный давление газа 0,6 атмосферы 0,6 бар при этом горелка у нас зажжена при необходимости вы можете изменить внутреннее давление газа в том случае если вы к примеру используете горелку с мелким соплом с маленьким диаметром сопла, тогда а, такое давление для поддержания а, вот такого пламени а, в таком а, давлении не будет а, надобности. Вы можете снизить давление путем нажатия вот, буквально одной кнопочки. Обратите внимание, установочное значение 0,35 атмосферы, 0,35 бар. И вот сейчас давление снижается. и оно будет зафиксировано на том значении, которое я установил, то есть в 0,35 бара. После чего, вот обратите внимание, все, газогенератор поддерживает в автоматическом режиме поддерживает установленное мной значение, в среднем 0,35 бара. При необходимости мы можем изменять это значение настолько, насколько нам нужно, 0,2, к примеру. Но для данной горелки 0,2 уже Достаточно маленькое давление. Видите, пламя уже как горит совершенно иначе. Пламя горит не так, как нужно. Интенсивность выхода газа низкая, потому что давление внутри газогенератора очень маленькое. Для этой горелки я бы поставил максимальное значение, то есть 0,65 бара. Устанавливаем это значение. И газогенератор сейчас автоматически поднимет давление газа до установленного мной значения и зафиксирует его. Вот вы можете услышать, как горелка начинает работать более правильно. Интенсивность выхода газа более высокая. Давление 0,65 бара. Все, а газогенератор теперь автоматически будет поддерживать это давление. Когда вы тушите горелку, Выключаете горелку. Если тушите горелку ненадолго, то в принципе закрыли ее, отложили. Газогенератор автоматически наберет установленное пользователем давление и прекратит выработку газа. То есть для кратковременной остановки газогенератора вам достаточно только перекрыть выход газа через горелку. Останавливать газогенератор другим путем не требуется. Но если вы откладываете работу на более продолжительное время, нажимаете среднюю кнопочку, держите приблизительно 3 секунды, после чего газогенератор переходит в режим ожидания. Вы видите, на дисплее отображается надпись «Device ready», то есть устройство готово к работе. Это так называемый режим ожидания. В таком режиме газогенератор полностью обесточен и может находиться столько времени, сколько необходимо. Для пущей безопасности вы можете нажать, нажать, кнопку, она не видна, нажать кнопку аварийной остановки. Это гарантированно исключит случайное включение газогенератора. Итак, я думаю на этом все. Краткий вот обзор я вам продемонстрировал. Повторюсь, газогенератор готов, он полностью готов к отправке, поэтому я свяжусь с вами, мы обсудим с вами вариант доплаты, после чего газогенератор будет упакован и передан в транспортную компанию для перевозки в ваш город. Спасибо, всего доброго, до свидания.